Ну здравствуйте мои друзья, подписчики. Вот октябрь начался. Вот вся моя молодежь, которую я себе отобрал уже. Прошла второй отбор. Здесь еще сейчас выйдут космоны. А здесь я. уже взлетел кое-кто, но 90% голубей еще находится в тяжелой линьке. Поэтому пока еще. Летом и игрой не могу вас порадовать. Ну, сейчас покажу, что они делают. Ну, давайте. Давай, давай, давай, давай, давай. Пошли. Ну, давайте. Гуля, гуля, гуля, гуля, гуля. Давай, давай, давай. Ну, покушаем чуть, -чуть. Тяжелый, тяжелая линька. Соченок только вышел, вот начинает. давайте. давайте. Оху, тяжелый, ну молодец. Давайте, давайте. А это вот путешественник здесь такой прилетел. Но совсем молодой. Еще один молодой. Только начинает О, еще один. Красавчик. Вот, вот она. Красачи мои. Но. Эти остатки будут доедать. Тяжелые все. Ну как их гонять? Все в линке глубокой. Ой, ой, ой. <свят> Совсем дырявые. Но ничего. Немножко осталось. Немножко. Немножечко. Тут поддонок. Тут поддонок, а. Попал, однако. Попал. Гребсти даже не могут вот, вот вот вот начинает под на нака Прошлогодний. вот молодой Только вышел Из скушал ну давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай, давай, давай, давай. И что он подавился что? Ну давай. Давай. давай. давай. давай. Ну, ну, ну, давай, спускай. Ух, ух, жена. Ну, долиняет, пойдёт. Вот у вся птицка дырявая, Сто бойцов, давай, давай давай давай, дырявый, дырявый, еще один. здесь по крыше бегают еще многие, вот, вот, вот она прошлогодняя Ну, как дрожненько едят. Угу. Там в вольере даже. Перелетает там, щелкает, слушай. Вот такая линка у нас идет на сегодняшний день. Запоздала я прям. То в октябре я 1 октября начинал гонять. Всегда. А сейчас у нас. Идет вот такая поздняя линька. Там пасманенок вывелся. Молодой еще песком. Вот такие лохмы у него. Я таких не видал. Нашкодить не может. Упадет на них. Надо отрезать его. Под корень хочу, на Кровь еще у нет. Улитки мокрые. Но кушает все вроде, выживет, выживет. Вся линяя птичка. Молодой, если что, Только вышел. Прошлогодний. Ну-ка, посмотрим. <соединяется> Не Ух, еще линяет. Не хотел. ну, ну, ну, ну. Ай, молодцы. А, гриболапые, молодец. Казахские бойни. Вот такая выявилась, чистая тосма. Крылья все уже, крови и голбаси. Это пепельная. Вот такие вырождаются. У меня рождаются сочей. Веселые будут. Копче вот таких сиреневых. Вот такой вот получается недорожнее. Ну, копча, вот то уже облинял второй сезон. Вот получается вот такой. Первый сезон вот такой. Казахстанские бойные. Такие вот голуби. Такого же а, нет, калибра. Можно сказать. Ну, только вышел, выживет, нет. Пепельный без пояса вышел. Дух, да, покушал, сорвался опять. Ах, красавец. Давай, ну, начинает уже долинево. Хорошо, хорошо. Ну-ка, казахстанский бойник. Ну, всем, кто не доел, кто не смог спуститься с крыши. Ладно, еще долго будет спускаться. Во, молодец. Ну, давай, спускайся. Вот, домой зашла. Ну, как вот такую птичку гонять? А? Будем ждать. Копчак. Вот он, светлый, белоглазый. И вот он вот такой вот вывелся Давай, не докушал. Вот такие вот последние будут спускаться, которые не могут спуститься. Немножко еще сейчас их вот мы обрежем и пойдем летать. Пусть пока погребут. Вот, вот она, вот она. Вот а это крупчая. Доленький. Доленький. Сейчас начнет линять. Белая голова. Появится. Останется сизый хвост, сизые крылья, сизые волк. Остальное все побелет. Те, которые не могут светить. Вот только из гнезда. Попробуем их с другой стороны пугнуть. Вот. вот такие вот. Такие голуби все время полуголодные. Но если они взлетят, они любому фору спортсмену дадут. А так вот тяжело взлетает. Жило. Вот он, песк еще, вот стартует, вот его напарник сидит, вот такие вот, такие куш... кушать хотят, но Так как-то сегодня